Меня зовут Айвар Левенбук, я директор Московского еврейского театра «Шалом». Мы государственный театр, единственный профессиональный еврейский театр в России. Дорожка зрителя к нам благодаря Битриксу сократилась за что ему очень большое спасибо. У нас достаточно много административных задач, которые не видны на сцене. Все, что касается административной работы, согласования документов, обсуждения документов, согласования дизайн-макетов, плакатов, афиш. Все происходит в Битриксе, в принципе. Календарь, например. Мы там заносим всю информацию о предстоящих репетициях, о спектаклях. Мы используем, например, в СРМ именно сделки для каких-то отдельных мероприятий, которые за деньги, соответственно, выступления идут, или гастроли, например. Мы используем телефон Телефонию для приема звонков, для перезвона, для при... ну, зрители звонят, спрашивают, бронируют билеты, покупают. Это все происходит через телефонию Битрикса. Мы используем на нашем сайте, например, CRM-формы. Благодаря этому очень удобно стало проводить кастинги. Битрикс24 – это комплексное решение для тех организаций, которые, например, не очень крупные. В первую очередь, мне кажется, это должно быть интересно, потому что установил Битрикс, и у тебя сотни вопросов решились за раз. То есть это экономит колоссальное время и деньги.